Привет! Сегодня 7 января 2022 года. Рождество и стол. Сердечно вас всех поздравляю, друзья, чтобы все у вас в жизни было хорошо. Была радость, настроение, желание жить, быть здоровым, радоваться всему миру. Несмотря ни на какие обстоятельства, сколько бы сейчас ни происходило совершенно грустных, даже трагичных событий в других странах. Да, Рождество Христо. Христос рождается. Славьте. Всем доброго настроения. Удачи!